друзья ну что хочу сказать во-первых друзья всем добрый день Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. Удивительно, но после 4 декабря стали появляться еще опаснее НЛО. Посмотрите необычные кадры, которые были сделаны не так давно, а именно сегодня. Удивительно, но много чего скрывается под очень страшными облаками. И этот необычный НЛО специально делал так, чтобы вулканы просыпались. Все, наверное, знают, что вулканы стали мгновенно просыпаться. И это уже не шутки. Суть в том, что правительство всего мира считает, что виной все это Природа, Но на самом деле мы видим другую картину, как множество объектов НЛО вытворяют ужасные дела. Никак не остановить и почему эти моменты, которые мы сейчас видим, они только набирают очень огромную угрозу. Не так давно в Испании проснулся вулкан. Около 27 человек были убиты этим необычным вулканом. Они спали не зная, что происходит. Не было землетрясения, лава потихоньку пробралась в этот дом и все уничтожила. Но это еще не все. Помимо того, что НЛО вытворяют, они специально нашу планету делают так, чтобы оно уничтожалось изнутри. И мы видим эти необычные вулканы, которые просыпаются, и множество пепла. А этот пепел очень опасный. После него можно получить огромный ожог, химический. Но это еще не все. Помимо в другом месте была замечена еще одна очень странная угроза. НЛО было замечено недалеко от Украины. Также было сделано очень огромное заявление учеными, что этот НЛО вытворил целенаправленное землетрясение, которое повело множество жертв за собой. Но это еще не все. То, что происходит там, это только начало было знать как все будет происходить но увы помимо того что было там дорогие друзья это еще цветочки на черном море стали просыпаться несколько других вулканов которые имена подводных рыбаки и даже турецкие были в шоке когда увидели бурлящую море но такое не часто вы можете увидеть это целенаправленно вытворяет объект и когда все будет успокаиваться, никто не знает, но мне кажется, что-то уже надвигается. В последнее время мы видим, какие-то необычные знаки оставляли инопланетяне, особенно в сентябре и в августе, но люди не могли эти знаки распознать. Помимо того, что эти знаки предупреждают о том, что будут несколько лет, продолжаться, пока Земля не начнет поглощать свою энергию, а не отдавать, то мы увидим другую картину. Но все это началось из-за людей, когда они начали жадно уничтожать природу, загрязнять мусором, уничтожать деревья, осушать реки и озера. Если сравнивают уже ученые, что на протяжении пяти лет вода чистая стала исчезать и множество Пресной воды становится не пресно а грязно. Пить ее невозможно. Да и почему все это происходит? Поэтому сейчас делается необычно учеными специальная группа, которая должна на протяжении несколько месяцев сделать выводы, что происходит с планетой. Ядро нашей планеты ускорилось, то уменьшается, то увеличивается в скорости. Но это происходит потому, что наша планета дисбалансирует. И что будет дальше? Появятся необычные молнии, которые вы уже заметили. Зимой появятся громы, грады и так далее. А где было, были местами дожди, то появятся холода. Но суть в том, что этот момент не исчерпан. Он будет продолжаться, пока Земля не дойдет до пики, или пока ядро не остановится до своего уровня. Не того уровня, а сотен лет назад, когда Земля только начиналась проявлять свою необычную природную явлению. И поэтому сейчас НЛО по всему миру, вы скажете, может, она не останавливает этот удар? Нет. НЛО сейчас целенаправленно делает так, чтобы Земля полностью увеличивала агрессию, к себе. И чтобы все такие моменты происходили аномальные природные явления, чтобы потом стабилизировалось все остальное. Но все это будет не быстро. Магнитные бури, которые люди уж, уже ощутили на себе, головная боль, это только первая стадия того, что люди почувствовали. Вторая стадия будет еще опаснее. Но это еще не все. Помимо того, что мы с вами знаем и видим, это только набирает страшный оборот. Но как вы думаете, дорогие друзья, изменится наша планета в хорошую сторону или нет? Решайте сами, но то, что мы с вами видим и слышим, это уже не изменить. То, что происходит, просто осталось ждать до того момента, когда все это уйдет. Ну а с вами, дорогие друзья, был Тайна НЛО. Я надеюсь, вам понравился такой необычный сюжет. Я вас не пугаю, это субъективное мое мнение. Думайте о том, что я вам рассказал.